Привет-привет! Сегодня мы с тобой тренируем пресс. И всю тренировку мы будем выполнять на полу. Я пресс тренирую без разминки, так как у нас работает только кор. Тренировка медленная, не интенсивная, поэтому можно не разминаться. Я твой неправильный тренер Лагартиша, и мы начинаем. Первое упражнение – стандартное скручивание. Положимся на пол. Здесь очень важный момент, поясница должна быть прижата к полу, то есть здесь пространство быть не должно. Мы прижимаем поясницу к полу, пупок тянем к позвоночнику. Из этого положения руки мы держим либо перед собой, либо закладываем за голову, но лучше у висков, чтобы ты не тянула себя руками. И из этого положения мы поднимаем только плечи, скручиваемся, поясница прижата к полу, то есть мы напрягаем. Пресс, собственно, скручиваемся и возвращаемся обратно. Таких мы выполняем 20 повторений. Готово, погнали. 2. Выдох на усилие. 3. То есть, когда мы скручиваемся. 4. 5. 6. 7. Руки можно заложить за голову. 8. Но не тянуть себя руками. 9. А просто поддерживать шею. 11. 12, 13, ты должна прям сознательно напрягать пресс, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, закончили. То же самое положение, мы, поясница прижата к полу, мы руки поднимаем вверх, ноги поднимаем тоже вверх, колени над бедрами, то есть не вот так. Вот так, колени над бедрами. Ноги не скрещиваем. Руки либо кладем так, так тебе будет чуть легче, либо вот так, так тебе будет сложнее. Поясница прижата к полу. И из этого положения мы опускаем ногу и возвращаем обратно. И опускаем другую ногу. И возвращаем обратно. Таких мы выполняем 16 повторений. А лучше давай сделаем 20. Да? Готово? Погнали. Один. Два, три, держим, пупок поджатым, четыре, поясницу, при, жмем к полу, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, у тебя уже, ты должна начинать чувствовать живот, одиннадцать, двенадцать. 13, если у тебя хрустит спина, 14, не опускай слишком низко, 15, то есть опускай до того момента, когда хруста нет, 16, 17, 18, 19, 20, закончили. Я надеюсь, ты осилилась сделать вместе со мной 20, если нет, ничего страшного, если ты сделала только 16, окей. Не страшно, это тоже нормально. Мы переворачиваемся на живот, встаем в упор лежа. И сейчас у нас будет альпинист. То есть мы не поднимаем попу вверх, не провисаем вниз. Мы стоим жестко. То есть у тебя от макушки до копчика прямая линия. И из этого положения мы подтягиваем колено к противоположному локтю. Ставим обратно и меняем ногу. Таких мы выполняем 20 повторений. Готово. Упор лежа. Погнали. Один, два. Живот держим поджатым. Три, четыре. Выдох на усилие. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Голову не запрокидываем. Тринадцать не наклоняем вот так вниз. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 19, 20 Закончили. Следующее упражнение у нас подъем ноги из боковой планки. С колена. Мы упираемся на локоть, на нижнее колено. Поднимаемся в планку. Поднимаем руку и отсюда мы будем поднимать ногу и опускать обратно. Если тебе легко, ты стоишь в полноценную планку и делаешь то же самое. Но ну, так как тренировка для новичков, скорее всего, все будут делать с колена по 10 раз на каждую сторону. Готово. Поднялись. Работаем. Один. Живот держим поджатым. Два. Три. Бедро не провисает. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили. Меняем ногу. И повторяем то же самое. Встали в планку, подняли руку. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. И последнее упражнение круга. Russian Twist, мы садимся, ноги держим в воздухе, руки либо перед собой, либо как тебе удобно, можно взять за голову, можно скрестить ноги, если тебе тяжело. Из этого положения мы скручиваемся в одну и в другую сторону. Таких мы выполняем 20 повторений. Готово, погнали. 1, 2, три, 4, скручиваемся максимально. Шесть, семь, восемь, девять, 10 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20. Закончили. Отдыхаем буквально пару секунд. И повторяем это все еще два раза. Готовы? У нас скручивание. Ложимся на спину. Напоминаю, поясница прижата к полу. Руки можно держать перед собой. Можно поддерживать ими шею, чтобы не было нагрузки. Но мы не тянем себя вот так руками. Из этого положения очень важно поясницу прижимать к полу. Пупок тянем к позвоночнику. Поднимаем плечи и скручиваемся. Один. Два. На скрутку выдыхаем. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Концентрируйся на мышцах. Тринадцать, четырнадцать. Никуда не спешим. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 19, 20. Закончили. Поясницу прижали к полу, подняли ноги, подняли руку, либо положили руки на пол. Так будет легче, так чуть-чуть сложнее, добавляется стабилизация. И опускаем ноги. Готовы? Погнали. 1, 2. Если ты не можешь сделать 20, 3, делай сколько можешь. 4. Главное не жалей себя чуть-чуть раньше. 5. Шесть. Семь. То есть делай самый максимум, который ты можешь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Я знаю, что твой пресс горит. Двенадцать. Ну, ты же хочешь? Тринадцать. Четырнадцать. Плоский живот. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. 19, 20, закончили, переворачиваемся, и у нас альпинист готовы, если тебе очень тяжело, ты можешь нажать на паузу, отдохнуть до 30 секунд и продолжить дальше, но я рекомендую не отдыхать, эта тренировка не интенсивная, поэтому лучше не отдыхать, тогда ты нормально достанешь все мышцы, которые нужны а не только поперечную мышцу живота, которую обычно все качают. Готово? Стали в упор лежа, работаем. Один. Живот держим поджатым. Три. Четыре. Не спешим. Пять. Шесть. Семь. Не бежим. Восемь. Делай в моем темпе. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. 17, 18, 19, 20. Закончили. И у нас боковая планка. Подъем ноги. Готово. Упираемся на колено, на локоть. Поднимаем бедра. Руку. Работаем. Один, два. Стараемся, чтобы бедро не провисало вот так вот вниз. 3, 4, 5, 6, 7. Восемь, девять, десять. Закончили. Меняем сторону. И продолжаем. Поднялись, работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 закончили и у нас рашен Twist. готовы работаем два три 4 максимально скручиваемся 6 семь восемь девять 10 11 12 тринадцать четырнадцать шестнадцать восемнадцать двадцать закончили отдыхаем пьем воду Кому нужно пить воду, я забыла с собой взять водичку, так что я сегодня без воды. Но пить во время тренировки можно и даже нужно. Я это постоянно повторяю, но это важно. Надо бороться с мифами. А мы продолжаем. И у нас скручивание. Третий круг. Работаем. Поясница прижата к полу. Руки. Перед собой либо за голову. И погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16, семнадцать, 18, 19, 20 закончили. У нас велосипед. Прижимаем поясницу к полу. Подняли ноги, подняли руки. Работаем. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Поясницу держим прижатой к полу, не забываем об этом. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 18, 19, 20, закончили. Я напоминаю, что если ты хочешь плоский живот, недостаточно качать только пресса. То мне уже многие пишут, там, ой, такая классная тренировка ног, а, а где найти на тренировку на пресс? Тренировка на пресс это самое последнее, что тебе надо сделать основное тебе надо тренить ноги, тебе надо тренить верх тела, тебе надо тренить ягодицы, потому что это большие группы мышц. А пресс это только добивочка, скажем так. Это только доводка. Если у тебя нет времени на тренировки, там, тренироваться каждый день или 4 раза в неделю, а у тебя есть время только 3 раза в неделю тренироваться, то в приоритете тренировки на большие группы мышц, а не на пресс. Поэтому тебе важно тренировать все тело и в ссылке в папес в описании видео ссылки на другие тренировки для новичков на все тело не пренебрегая ими не надо качать только пресс в надежде получить плоский живот потому что а... потому что не, не будет так а у нас альпинист готово погнали один два три четыре пять шесть 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Закончили. И про питание не забывай. Потому что если у тебя живот, обычно живот это жир. В 98% случаев живот это жир. Чтобы убрать жир, Печать пресс недостаточно. Тебе надо а, есть в дефиците калорий. Я это уже говорила вот в этом видео. Так что тренируй все тело, не забывай про питание. И все будет классно. А, у нас боковая планка, подъем ноги. готова, работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь восемь девять десять закончили меняем ногу или в сторону что мы меняем ногу или сторону или это и это и, и продолжаем один два три четыре пять шесть семь восемь девять Десять. Закончили. И у нас Russian Twist. Готово? Погнали. Два. Четыре. Шесть. Восемь. Десять. Двенадцать. Четырнадцать. Шестнадцать. Восемнадцать. Двадцать. Закончили. На сегодня все. Тренировка коротенькая. Если тебе мало, можешь сделать еще раз. Хотя, если тебе мало, лучше перейти на более высокий уровень, поискать другие тренировки, которые более сложные за тот же период времени. Если тебе понравилась тренировка, ставь лайк, пиши комментарий. Для меня это очень важно. Это помогает мне развивать мой канал. Подписывайся на канал, жми на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. На инстаграм мой подписывайся, я там рассказываю много чего про питание. Про тренировки, про самооценку, про то, как эм, идти к телу мечты без насилия над собой, без отказа от сладкого и без вот этого всего. С тобой была Лагартиша. Пока-пока.